Их хата не с краем. 20 молодых семей вносят свой вклад в возрождение отдельно взятого села. Бывшие горожане скупили землю и завели хозяйство. В гости к новым деревенским съездил наш корреспондент Максим Драгнев. Ну, как тут не задуматься о тяжести сельского быта? У новых деревенских есть все. Главная забота поймать Wi-Fi. На первом этаже ловит лучше. Эти сельчане за помощью бегут не к соседу, а в интернет. Стараемся максимально применять современные технологии для облегчения фермерского труда, для того, чтобы как бы изменить стереотип о том, что жить на земле это тяжело, сложно. Три года назад Михаил бросил все и уехал в деревню. С собой взял жену до да собаку. Поначалу жил в сарае, уже после построил дом, потом в село. Потянулись друзья. Те вещи, которые я делал на клавиатуре, их не видно, никто их нигде нет, понимаете, это виртуальная штука. Мне нравится что-то делать, что можно увидеть, потрогать. Потрогать пока толком нечего. В поселке один единственный дом. Он и сельсовет, и клуб. В планах достроить баню. Есть еще скотный двор. Это мини-пик-бусин. Декоративная свинья. Алексей раньше был поваром. Теперь оказался в самом начале кулинарной цепи. Следит за животными. Это надежда. Это вьетнамская веслобрюхая. Эти свиньи – главная надежда поселенцев. Такой поросенок на экспорт стоит около 10 тысяч рублей. Рядом куры. И всех кормят по высоким технологиям. В сарае специальные лотки. Вода и корм подаются дозированно. Тут вообще каждому пришлось сменить профессию и стать фермером. Угничка. Виктория, как жена декабриста, если не в Сибирь, то замужем в деревню Козу ни разу не доила, но научилась быстро О деревенской жизни городских услышали в соседнем селе Там сначала нос воротили, мол, дети решили поиграть в веселую ферму Потом увидели, что молодежь задержалась и стали помогать мы производим продукты, Вот у нас большая пасека, у нас вот есть молоко, мы делаем сыр, творог вот, выезжаем на фермерские ярмарки, мужчины зарабатывают строительством. Ну, в принципе, как бы на все нам хватает. И все-таки по цивилизации новые деревенские скучают. Света керосиновой лампой мало. Электричество берут от ветряного генератора и солнечных батарей. Говорят, на печи сидеть некогда. И несмотря на обилие технологий и деликатесов, городскими просят себя не называть. Максим Драгнев, Николай Савчин, Никита Кулаков и Ольга Березовская. Мир 24. В начале 90-х, в связи с распадом СССР, доля деревенского населения России стала сокращаться. Но сейчас, согласно данным Росстата, больше четверти жителей страны селяне. Эта цифра растет с каждым годом.